не дом, а храм, которому 600 лет и видимо не знали что там есть живой дом, которому 1000 лет но до 12 -го года у нас в России не было даже строительной отрасли не было а все строилось треть мозга отвечает за наши руки вот почему есть пословицы пока руками не поддел, то есть у рук есть память своя Пока руками не сделал, не почувствовал, тебе трудно запомнить. Но существует еще ряд вопросов, каких. Вот пришли нам доски с пелорамы. Надо, во-первых, хотя бы азы такие условить, как провести, проводить экспертизу того, что нам привезли. Доски из первого сорта, второго, третьего и так далее. Кроме того, ленточка иногда пилит нам и плоскость доски, она волна. Но, к сожалению, бывает такое. Кроме того, доски все некалиброванные. Если мы начинаем делать очень точный каркас, это очень сказывается. Скажем, плюс-минус 4 миллиметра толщина доски. Уже ферму не сделаешь четко. Значит, каждый узел мы должны проверять. И исходя из того, что вы сейчас от меня услышали, я все думал, думал, думал, и вот на этом сезон, в этот сезон мы запускаем другую конструкцию фермы. Где не надо будет сплачивать доски, берем пятидесятку и все эти пятидесятки делаем. То есть узел соединения упростили, да не могу, но будет перерасход материала небольшой. Но зато упрощаем, как бы, уходим от... Мы не сможем заставить пилорамщиков пилить нам все доски с точностью до миллиметра. Мы нет у них такой возможности. То есть мы это тоже должны учитывать. Оптимальный раскрой. Конечно, скажем, смотрите, вот у нас есть элементы длиной там 4 метра, 5 метров. Есть каратыши, которые там 60-70 сантиметров. Мы должны так рассчитать изготовление конструкции, чтобы у нас было в идеале вообще, чтобы отходов не было. И все равно они остаются. Если мы не рассчитаем оптимальный раскрой, как у меня иногда бывает на стройке. Знаешь, ну, все равно, мастеру-то иногда все равно. когда у него стоимость материала отдельно, его зарплата отдельно. Понимаете? То есть он кроет как ему удобно, и даже не думает, что там столько выкидывает. Иногда еще зарплата сто... от процентов от стоимости материала? Ну, я ушел от этих проблем, вот ушел к вам, чтобы э, убедить вас, что да, надо самим учиться строить. Тогда легко как вы будете оптимальный расчет сами делать, чтобы лишним, потому что все равно это пиломатериал стоит хорошо. Методика изготовления. Мы уже с вами, в общем-то, кратко коснулись, что только, я считаю, надо, если влажность позволяет переходить на клевые соединения, потому что это сотни лет, э, клеевые соединения то примерно так же, как и дерево стоит. А дерево, вот я вам показал один только пример, японский дом 900 лет, сейчас, говорят, к самому старому дому в Индии э, в долине Кулу, кстати говоря, там был, но мне показали дом, э, не дом, а храм, которому 600 лет. И, видимо, они знали, что там есть живой дом, которому тысячу лет. Понимаете, вот, хотя э, не, не просто влажность, а климат очень близко к России, там, вот это, это в горах уже, в долине Кулу, где в жили. И дом тысячу лет стоит. Наши дома деревянные стояли по 500 лет и больше до тех пор, пока в них жила семья вот семья выезжала из дома и дом сразу превращался в труху тоже наука как бы не интересуется а почему? пока человек живет пока семья живет, дом как бы не разрушается ну это уже как бы энергетические такие дела тонкие поэтому методика изготовления вот мы используем все, что сейчас у нас под рукой. Я имею в виду и клей, и саморезы для подтяжки, и гвозди для выселения. Многое защитная обработка обязательна. Здесь мы сразу а, и увеличиваем, не понятно, то есть биозащиту увеличиваем. Кроме того, смотрите, такой пример вам приведу. Сейчас огнезащитные окраски имеют кислотную составляющую. Почему? Потому что стоит копейки. Мы говорим о щелочной составляющей. То есть вот на базе липкого стекла это щелочная составляющая. И если пример привести исторически, почему я считаю, что это гораздо лучше, лучше потому что дерево не отторгает этот материал первое второе ленинград во время войны не сгорел благодаря тому что вот чердаки были простым эти методы обработаны. ящики для снарядов у нас не горели потому что они обрабатывались вот такими щелочными растворами на основе жидкого стекла и так далее понимаете По нашему времени Коммерсантам невыгодно, чтобы, скажем, чердак обработали и 50 лет туда можно не заходить. А щелочные, однобненно составы, они через два года вымываются. Понятно, да, методика? Кислот, кислот, Ой, кислот. Кислотные, да, кислотные, извините. Дерево отторгает, Пожарникам удобно. Два года прошло, снова давайте будем обрабатывать. Два года прошло, снова обрабатывать. Вот наша жизнь такая. Здесь я посчитал вот, затраты на каркас, вот на этот дом, который, о котором говорил, это фундамент в плане 73 квадратных метра. Ну, я здесь не считал ни гвозди, ни клея, ни саморезы, только основные материалы посчитал. Вот у меня получилось в итоге, видите, какая цифра. да? Нет, здесь одноэтажный. он одноэтажный, но вот я могу поблагодарить тех молодых людей, которые задали мне в свое время осенью вопрос о том, можно ли что-то на материнский капитал построить. И сделали такие предварительные расчеты. И там родилась очень простая идея, что у нас, чтобы якобы второй этаж был, мы можем его э, представить в виде антресоли. Знаете, что такое антресоли, да? Ну, раньше в палате, сейчас антресоли. То есть не надо нам полное тело и делать как бы, второй этаж. Мы можем часть дома, э, скажем, над э, кладовками, над душевыми, над то летами, там еще над такими помещениями мы можем сделать антрисоли. А высота общая, минимум 3300, Минимум. Лучше 3,60. Тогда мы спокойно, те вспомогательные помещения, скажем, сделали там 2,40 высотой. И у нас еще там остается на антрисоли. Ну, там уже в полный рост не походишь, но, по крайней мере, там спальные места можно устроить, еще что-то. Вот эта идея родилась оттуда, что да, можно 3 сделать. И я, конечно, считал вот с такой высотой. По-моему, 3,30 я а там брал высоту. Поэтому второго этажа здесь нет. Ну и вот, прикиньте, на что это выливается. То есть, когда я вот так посчитал примерно все, у меня на этот дом получилось больше, ну, что-то 300 с чем-то тысяч. Конечно, не все я там посчитал. Не все. Но этот расчет показал, что да, можно включать материнский капитал вот в этот оборот. И, и мне сказали, как-то мы были в родственниках в И там услышали, что молодые семьи, не в городе, конечно, не в столице йошкар а недалеко там, в пригородах, покупают квартиры за материнский капитал и добавляют, по-моему, 100 или 200 тысяч. Чувствуете, вот возможность, вот материнский капитал и... Ну, 100 тысяч человек может заработать достаточно быстро. И жилищный вопрос решен. Теперь давайте мы, Коля говорил, что мы к исторической справке еще вернемся, вот есть повод вернуться к этой исторической справке. Скажем, если я вам скажу, что на Руси никогда не было жилищного вопроса, вы можете мне не поверить. Но до 2013 года у нас в России не было даже строительной отрасли, не было. А все строилось. Теперь смотрите. Был я как-то в МИАСе, в Краевическом музее, и мне показали ведомости 19 века. Вот середина 19 века. И так было, эти ведомости велись до революции. В этой ведомости было сказано, что без домного, бездомного на работу не брали. То есть он приходил человек наниматься на работу. Прежде всего хозяин давал ему все необходимые материалы на постройку дома. И, если у него нет помощников, еще двух-трех помощников. Три месяца ему отдавалось на то, чтобы он построил себе дом. Три месяца он строил дом, приходил уже, имея свой дом на работу и, работая на заводе, за три месяца рассчитывался с хозяином за все материалы и с помощниками за помощь. Полгода и вопрос пришел. Это так было повсеместно в России. Было золотое правило. Если ты хозяин, так ты позаботься о своем работнике. Золотое правило предпринимательства в России было. Не надо комментировать дальше, я думаю. Идем дальше. 45-й год. Разрушенные деревни, где Левец был. И как возводились эти деревни. Мне рассказала очевид просто вот женщина, которая тогда была девочкой. За лето построена была целая деревня. Ходили кругом, помогали друг другу, строили из самана. Ну, из тяжелого самана. За лето построили деревню. Ни у кого денег не было тогда. Все природные материалы только использовали. Вернемся к ну, муралу. Тоже после военное время. Это мне рассказали мои родители, которые в сотрем году строили себе дом. Мать с грудным ребенком. Пошла в отдел архитектуры. За считанные минуты ей предложили на выбор несколько участков для постройки дома. Она за эту справку заплатила какие-то копейки. Ей дали документ, что да, вот земля у нее есть. На следующий день отец пошел на работу, эту справку показал, ему дали суду. Это правило было повсеместно по России. И вот деле бригаду, бригада построила дом, отделку родители делали сами. Ну как это традиционно было. Отец один работал, женщины тогда детей воспитывали, слава богу. За год спокойно, без напряга рассчитали засуду. Дальше надо комментировать, что у нас сейчас с ипотекой происходит. За год спокойно, семья практически это даже и не почувствовала, рассчитали засуду и дом построили. Это историческая справка. Из Бревного. Из Бревного. То традиционно, там, никакой заморочки не было. Привезли в лес. То есть лес тогда давали. То есть 100 кубов дали. Сейчас это правило, слава богу, не менее. Ну, но очень трудно эти 100 получить. Ну, давайте немножко... Смотрим, как, как стены возводятся. Это на одном объекте. Вот видите, через 60 сантиметров идет обрешетка. Я ее делаю вот таким образом, чтобы можно было к ней или что-то прикрепить, или делать не тонкую, а достаточно толстую штукатуру. Через два ряда блоков идет раствор. Раствор делается из соломы. Вот молодой человек делает как раз раствор, то есть мешает солому с глиной с известию. Но извести мы для раствора используем больше. Но это все подбирается так и не так уже настройка. Вот видите, видно раствор известь слысок лабильненько. Видите, да? Прокладки такие. И каждый ряд, то есть два ряда укладываем, прижимаем. Здесь существует много приемов Каким образом нам уплотнить? Потому что чем Плотнее мы сделаем, тем у нас будет дом теплее. То есть здесь нюансы есть, и это только на практических занятиях можно почувствовать. И здесь могу привести такой пример. На одной конференции ученый выступал и рассказывал нам о следующем, что вот наш мозг, он отвечает, вот треть мозга отвечает за наше лицо. Ну, все, что вот здесь происходит. Треть мозга отвечает за наши руки. Вот почему есть пословица: «пока руками не подделал», то есть у рук есть память своя, «пока руками не сделал, не почувствовал, тебе трудно запомнить». Я думаю, что, конечно, надо выходить и практически вот это все делать. Потому что нюансов, повторяю, много, они просто рождаются из, из ситуации. Вот посмотрите, здесь э, легкий саман. Вот кто-то из молодых людей говорил про легкий саман. Да. Мы его используем. Ну вот таким образом. То есть блоки уложены снаружи. Мы заливаем солому, которая в растворе ну как бы вот в раствор и заполняем ее вот такой саман по-любому высохнет ну вот по-разному, вот видите здесь у нас стойка 7 сантиметров ну 7 сантиметров иногда делаем и больше и коли недалеко ушли вот видите молодой человек там дранкулий, то есть дранку Многие, особенно в Европе, используют для штукатурки металлическую сетку. Я ни разу это не использовал, и тогда заказчикам говорю, во-первых, мы экранируем, говоря о эко экологии, мы экранируем вот металлической сеткой. У Широкого у него рекомендации, что ну не все, конечно, надо. Не до ни карниза сеткой обливать, хотя бы низ, чтобы мыши не проникли. Ну вот опять же здесь в перерыве молодой человек задал вопрос про мышей. На одном объекте ко мне подошел молодой человек поинтересоваться. Потом оказалось, что он микробиолог безработный. Я ему сказал, ну вот смотри, если тебе как бы микробиологу с высшим образованием, для того чтобы просто подработать там блоки, укладывать как бы ничего, иконопатить. Он говорит, да легко. И он на второй день мне принес 10 вариантов защиты от мышей. Вот там и репей, там и черный корень, там очень много вариантов было. На самом деле смысл этих рекомендаций заключается в следующем. Мы должны забыть слово уничтожать. Вот не надо нам уничтожать мышей, не надо никого травить, потому что все имеет простое правило бумеранга. То есть нам просто нужно предупреждать, умеюще. И эти, эти приемы очень несложны. То есть перед тем, как укладывать, скажем, стены, мы укладываем слой, ну, эти колючки репейки, самый простой вариант.